За то, что она есть, за то, что ты доказал свою любовь. Спасибо тебе, наш Господь, благодарю. Это все, что я могу тебе сказать, Бог. Потому что нет таких слов, чтобы выразить Тебе свою благодарность, Чтобы выразить Тебе свое поклонение, Господь. Боже, но Ты знаешь, Ты смотришь на сердце, Ты знаешь, Господь, Его изнутри, Ты знаешь, Господь. Спасибо Тебе, Боже Святой, спасибо Тебе, Господь, Спасибо Тебе, Бог, спасибо Тебе, Бог. Спасибо тебе за эту любовь. А чтобы действительно благодарность исходила из нашего сердца. Боже, сколько же доброго ты сделал в жизнях наших. Господи, миллиарды добрые дел, миллиарды, Господь. Если все вспомнить, Боже, мне нет слов, чтобы тебе выразить даже эту благодарность, Боже. Как ты Господь любишь, как ты Господь любишь. Боже мой, Боже мой. Спасибо тебе, мой Бог, спасибо тебе, Господи, сколько Твоей любви, Боже, в каждом мгновении нашей жизни, сколько Твоей любви, Господи, там на кресте проливалось, сколько любви, Господи, в Твоей жертве, сколько любви, Господь, каждому из нас. Спасибо тебе, Господи, Боже. Все, что могу сказать тебе, спасибо, Бог. Спасибо, Бог. Спасибо тебе, Боже, спасибо благодарю тебе, мой Бог, Господь тебя, Иисус. Я истинно благодарю тебя, благодарю, благодарю. Господь. Субтитры DimaTorzok Оживил нас Своим словом И оживил Господь самим Собой, Оживил Своей жертвой Бог И если мы принимаем ее То живы И когда принимаем то В Тебе оживаем Боже Живы не потому Что сами по себе живы А живы потому что Ты Оживил нас и в Тебе Мы живы Бог Спасибо Тебе Господь Что Твоя благодать Она излилась Господь Однажды там, на кресте, она излилась, Боже, Чтобы наши жизни, чтобы наши души ожили в Тебе вновь, Бог. Спасибо Тебе, Господи. Все, что Ты ожидаешь от нас, это сердце открытое для Тебя во всякое время нашей жизни, Боже. Боже, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Бог, за Твою благость за благодать, которая изливается, за то, что благодаря этой благодати